За 10 лет в некую дыру превращается наша страна. А наше правительство жиреет. Цены растут, но мы все же терпим. Раньше было все по-другому. Мы смотрим на цены в магазинах. Приблизительно так это все и выглядит. И все же мы ничего не изменим. Ничего не меняется. Как есть. Всем спасибо за внимание.